Кафе «Восток» представляет. Вкусные новости Ставрополя. Кулинарный блокнот. Роллы Кани Маки. Составляющая. Рис, нори, снежный краб. Роллы Кани Маки. Этот вкус помнит каждый. Кафе «Восток». Доставка. 6 600 С нами новости ставрополя вкуснее!